Rusty <laughs> should span them too much. Pull it down in Washington. Yeah. Для голоса. Для голоса. Нет, это вот очень вкусно. Я Зеби. голос Не помогаю. Yeah. Если ты идет, то это надолго. Нет, если ты идешь, то это надолго Зебо. Если майя студий. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили. весело на И лесах да, в день. На и вот на волков идёт охота. На верхичников, подержкищиков. И сейчас гонщики, и ловит псы до работы. В борьбу, и флажков. Не нравы, не с волками. И я гляну, не дров, не, дрянь, не дрянь. Весела на веника Наши когти и челюсти Выстрелы Почему же божак на ответ Мы от лёбина на выстрел Не пробуем через заплет А Бог не может, не должен иначе Видно, где в детстве слепые щенки. Мы волчата соспали в волчицу, И в сосали нельзя заплачки. И вот охота на волков, идет охота защищников, матеров, лищников, И все загонщики и бойцы до работы. И когда терялся я в ложков, но я из поминовения вышел. В жизни я а новички ленили, только сзади я радостно услышал изумленные крики людей. И вот на на волков, идёт на ходу тренчика мальчика ищиков. Чужой шеги, била и до розы. Чужой, и когда грязные флажки, весел я и всех сухожилий Но сегодня не так, как хотел. Обложили меня, обложили. Но остались ни с чем, я говорю. И вот охота на волков идет охота. Легший шлик, апматьоран пищиков. и делает сильный воды. И где ты флажки Так-то так. А если не Любовь такая сумища. não digo isso, yellow <laughs> <laughs> yellow <laughs> Jā, vien gan es tev vēl pateikt, kas nāk per diviši. Vajadzētu, ka būtu, pa zemok nāk. Jā, tā ir vēl kļos visi, ka tā jaunajā... Darīt bārši, ka ir vēl, kas no sīmēr sīmēr, sīmēr stīmēr. Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies! Paldies!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 Debi, nāču! Nāču! Nāču! Nāču! Nāču! Dzīvnieki! Dzīvnieki! Bet te jau... Kas ir prasādīt problēma... Mēs labākās tūtis, ka ir pārēt то я это официальное планирующее. Она юморская, как и минимум, и в 17-м 17-м году, в 17-м году, Латвейси по Первая карта. Ладьешь, спагата, не Зебо? сейчас очень занят? А я хочу поесть, можно? неудобно говорить, давай. Понял. Товарищ не Nē, lejā klūčot. Jā, redziet, apgūstat vērtējot. Viņam tā gada. Jā, kaut kas jās. Nē, apgūstat. Ir jau tā gada. Es domāju, tas ir iespējams. Es jau iesaimājā, tad ну, ну а вот, Сали. Ну вот, Сали. да, привези если там нас. <плодисменты> Нет, нас. Мне, конечно, не завезли, друзья. Весь Я потом отвел. Да. чем? Тут поляна. А я же не подо мной не катаюсь. Понимаешь? Размер лошадки, она к нам не месяца. На Все будет хорошо, Позанимайся, расскажи, что ты сделала. Али? Ой, ну, требуешь жас. Сразу. Да телефон положим, поставлю, полностью поставлю нормально. Слышь на меня? хотел Тебе Тема ждет, чужит погода. Ну, видишь, прикольный старт. Желез, журнал на работе. Казах, что считай? Казах. А сам И, возможно, like, не запомнить поезд в Вот, что в я тоже не могу, да, да, да, да,